Всем привет, с вами Жора, и сегодня ко мне в город приезжает Катя Клэд. Она собирается устроить сходку, где будет представлять свой парфюм. Я уже опаздываю, поэтому увидимся уже на сходке. Все, я уже приехал, только не на сходку. Мы с ребятами договорились встретиться чуть пораньше, около премьеры. Это, короче, такой театр, я там выступал. Пока что я один, никого нету, всех жду. Скоро все подъедут и все вместе пойдем к Катюхе. Короче, мы договаривались встретиться в 12.40, а я приперся в 11. Угу. 40 минут я должен где-то ходить. Угадайте, кто победитель по жизни. Я сейчас перепутал, в какую премьеру мне идти. У нас в городе оказывается две премьеры, и я пришел не туда. Сейчас я жду троллейбус, ехать около часа, опоздаю на час, М -м -м. Круто, ну, в общем, вот так вот, все, я уже иду по улице мира, теперь осталось найти этот дом. Ну, думаю, я легко его узнаю, потому что там будет очень много человек. В общем, ищем мира 26. У меня, короче, такое чувство, как будто я нахожусь в Гуанчжоу и в Китае, короче, не знаю, в каком-нибудь городе, где он густо населен. Вот эти переходы, знаете, такие перекрестки. Это жесть, это жесть. Вот там кто-то залазит на кондиционер. Кто-то вообще наверх поднялся, я не знаю зачем. А народ все прибывает, никого не пускают, все ждут Катю, она не выйдет, ужас. Нам сказали, что Катя ушла и чтобы мы расходились, но мы не верим, мы будем стоять до последнего. В общем, все, конец сходки, я заснял Катю, все порасходились. И сейчас я еду домой и дома уже вам расскажу, что у нас было в подробностях, потому что я не все заснял, и было много всего интересного. Итак, сегодня на сходке было человек 500. И, как вы поняли, каждый из них собирался сфотографироваться с Катей и взять автограф. Но мало у кого это получилось. Я вам скажу, больше там была такая толкучка, что одной девочке поломали ногу. А еще территории, где проводилась сходка, было очень мало, где мы все не помещались. Видимо, организаторы думали, что придет всего лишь человек 20. Нас водили от одного здания к другому, говоря о том, что Катя перешла именно туда. И в итоге Катя увидели лишь те, кто был на том месте, на котором нужно было быть изначально. Ну и, конечно, большая часть ее не увидела, потому что была около другого дома. Ну а на этом все. Если тебе понравилось это видео, то подписывайся на канал, ставь лайк. Ну а я увижусь с тобой в следующем видео. Пока!